Здравствуйте! После длительного срока службы данного холодильника стенол 205 который усердно нам прослужил более 18 лет, вышло из строя тепловое или пускозащитное реле. Теперь мне предстоит выявить причину и произвести замену его. Отсоединяем холодильник от тока питания, вынимаем штепсульную вилку из розетки, беру отвертку в руки и снимаю прижимную пластину блока реле. Сюда подвожу конец отвертки и поворотом ее снимаю эту прижимую пластинку. Снимаю крышку блока питания. Хочу сперва проверить, возможно, слабый контакт соединения с реле. Проверил и теперь снова включаю вилку холодильника в розетку. Гудит и не включается. Значит причина в неисправности реле. Отключаю холодильник от тока питания и отсоединяю весь блок от контакта в реле. Отсоединил. А теперь давайте поближе глянем, как выглядит место установки реле. Здесь стоит два отдельных реле. Одно тепловое ТМ4 и другое пускозащитное. Сперва снимаю нижний блок реле, а затем теплушку расположенную выше. Возможно руками от срока давности и не снимется она. Отгибаю эту клему из-за нее беру пассатижами. И снимаем с контакта компрессора. Сняли. Вот так она выглядит. И теперь буду снимать тепловое реле. Вижу, что оно. Вроде бы рассыпалось. Корпус этого реле из керамики и от срока давности пришел негодность. Поближе глянем. Да, он рассыпался. И его тоже снимаю при помощи пассатижей. Контакты хорошо держатся и даже при помощи пассатижей не очень хотят отсоединиться. С трудом, но вынимаю и это реле. Вот так выглядит место установки этих двух реле. Теперь необходимо купить оригинал или аналог этого реле. В комплекте оно именуется как rts 5 или по-корейскому 3065 или что-то в этом. Давайте глянем марку этого компрессора, который установлен на этом холодильнике. Компрессор от корейской фирмы производителя Deu. Может кому понадобится эта информация. Было приобретено мной аналог пускового реле RTS-5 неизвестной фирме производителя для этой марки компрессора. Продавец заверил, что оно подойдет к данному компрессору. В этом комплекте два реле тепловое и пускозащитные. Ну что ж, приступаю к открытию этого контейнера и буду устанавливать этих два реле на компрессор. Вот это тепловое реле ТМ-4, а это пускозащитные. Похожи на оригинальные релюшки. Сперва устанавливаем тепловое реле по месту на компрессор, а затем пусковое. Все, Поставил реле по месту на компрессор и теперь подсоединяем клеммы к ним. Подсоединил. И не закрываю крышку, проверяя на работоспособность компрессора при установленных новых реле. Включаю в розетку вилку холодильника и проверяю. Все. Холодильник исправно заработал. Теперь снова отключаем холодильник от тока питания и ставим на место весь блок питания и закрываю крышку, прижимая ее пружиной. Холодильник завожу по месту постоянного пребывания и подключаю его к току питания. Все. Вот так несложную работу по замене пуска защитного реле компрессора каждый сможет самостоятельно произвести своими руками. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи по устранению поломки холодильника, но лучше им не бывать. До свидания.